Друзья, всем привет! С вами снова я, Димас, и вы, как всегда, с нами, с нашей бандой Cooks Brothers Hooks. Для вас сегодня мы продолжаем нашу рубрику Всеми любимую, алкогольную и не только коктейли. Сегодня переходим немножко в теплые страны, в Карибские бассейны. Сегодня будет солнечный коктейль. Коктейль, любимый всеми э, дамами в ночных заведениях, в клубах и не только, то мы предлагаем вам сделать его в домашних условиях. Коктейль сегодня называется «Пинкалад». Прекрасный коктейль, солнечный коктейль, в такую ненастную погоду, в зимний период, точно будет приятен каждому, кто будет его пить, наслаждаться им в определенный момент. Так что приступим к нашему коктейлю. Все не понадобится, это что? Главный ингредиент – это ром. Везде пишут, что нужен ром. Светлый. У нас сегодня будет black. Spiced даже. Так что сегодня будет у нас крем-брюле. Коктейль. Также будет хороший ингредиент к этому коктейлю. Один из основных это ананасовый сок. Будем мы сегодня использовать консервированное кокосовое молоко. И я надеюсь оно очень вкусно насытит наш коктейль своим великолепным вкусом. Кокосовым. Натуральным. Также будем сливки-спрей использовать и кокосовую стружку. Приступим к приготовлению нашего коктейля. Мы наполнили наш бокал э, нашим местным фраппе. Добыли его на природе. Чистый рязанский снег с льдом. Это очень вкусно. И у нас сегодня будет присутствовать шейкер. Мы разбогатели и у нас появился шейкер. Вот шейкер наполним льдом. У нас осталось тут несколько кубиков. И будем добавлять наши ингредиенты в наш шейкер. Ром 50 миллилитров. Можно добавить чудес для вкуса. Так как он не 40 градусов, может и 40 даже. Сок ананасовый. Без мякоти, где-то 100-120 добавим. Также добавим наше наш кокосовое молоко. Оно немножко подзастыло, застыло, но вкусовые качества не испортились. Добавим несколько вилочек кокосового молока. Накрываем шейкер и взбалтываем шейкер, буквально 30 секундочек Ой. выливаем наш коктейль наш стакан что у нас получилось прекрасный вид вот сверху добавляем наши сливки спрей вот ну, не обязательно но у нас нечем заменить Мы добавим для красоты. Также добавляем украшение. И посыпем сверху кокосовой стружкой. У нас, кстати, к сожалению, нет свежих ананасов. Мы решили использовать в данной ситуации украшение такое. Получился такой замечательный коктейль. колада, Довольно-таки красивый. С темным ромом получился чуть бежевый. Если свет сейчас передаст оттенок Со светлым он получился более светлый На самом -то тот момент, когда мы переходим к самому приятному Пробуем, что у нас получается Ох ты! Это вообще великолепно Реально как натуральная кокоса малка очень вкусно дает Очень обалденно Позавидуют такому коктейлю любые бары Москвы. Прекрасный вариант. Очень вкусно. Чувствуется ром. Нежный такой. Ром. Именно спайсовый. Вот этот привкус у него отдаленный. Алкоголь не чувствуется. Именно вот он забивается этим. Кокосовое молоко всем перебивает. Возможно, много мы добавили. Но оно вкусное. Запомните это. Она на свой сок пакетированный, он не так сильно чувствуется. Он отдаленный вообще. Ну, и рязанское фраппе. Это просто великолепно. Так что, я думаю, мужчины, которые будут готовить э, своим девушкам такой коктейль, будут э, потом одарены поцелуем, как минимум. Мы приготовили прекрасный коктейль, пиноколада. Он согреет вас... Э, в зимний период прекрасным вкусом и подарит вам море солнца с карибского бассейна так что пробуйте готовьте вкусные коктейли из нашей рубрики с вами была банда от кукс прозрач кукс все увидимся всем добра и мира пока пока